Здравствуйте, Вячеслав. По ящику много говорят о финансировании оппозиционеров Америка, Америкой против власти, но они ничего сделать не могут и поэтому постоянно пугают нас санкциями и уже 20 лет э, пытаются свергнуть Путина. Расскажите глупой колорадской вате о том, что если Америка и Европа захотят, то мистер ПЖ... Мистер Бажера сорвут на Красной площади. Каддафи и так далее. Ну, даже если не захотят, то все равно Мистера Бажера сорвут на Красной площади. Вы же понимаете, что Путину очень выгодный. То есть, Путин очень выгоден многим на Западе. Как человек, который возит взятки, дает бабки. Очень, очень ему это нравится. Столько денег, где они возьмут в политике. Да? То есть, он дует России и делится с, с западными своими коллегами. Кроме всего прочего, он держит варварскую страну, дикую страну, в которой есть ядерное оружие, как считают многие на Западе и так далее. И если кому-то дают деньги, американцы, да, таких людей, я, я знаю, эти все люди, как вы понимаете, вот, там являются гранд-пожирателями. Ну, всякие там, как они, мемориалы, там, ну, ерунда какая. Что, они дают партизанам, что ли, деньги, оружие, может, еще они там дадут? Нет, конечно, не дают они ни хера, и не дадут, понимаете? Потому что для них, конечно, выгоднее на чтобы показывать, как они там за демократию борются. Ну, каком-нибудь карамурзе, там, они что-нибудь отслюняют, какую-нибудь копеечку на безбедную жизнь. Это называется «на демократию в России». Ну, вы же все прекрасно сами понимаете.